Пастором Джозефом Принцем. Хочу поделиться с вами малоизвестной историей из Ветхого Завета. Назвать причину, по которой Бог включил ее в Новый Завет, и объяснить, как она связана с историей Рождества. Я уверен, что это благословит вас и поможет увидеть всю полноту смысла истории Рождества. Зачастую у людей появляются вопросы о рождении Девы и о том, почему Иисусу нужно было прийти во плоти. Друзья, все это связано с искуплением. Этот мир греховен. Пандемия пришла именно потому, что мир греховен. Он греховен, потому что согрешил человек, которому Бог поручил владычествовать на этой земле. Сотворив Адама, Бог сказал, «Да владычествуют они над всей землею и над всеми гадами» пресмыкающимися по земле. Человек получил от Бога право владычествовать на этих владениях под названием земля. В этой части вселенной Бог сотворил человека, чтобы тот управлял и владычествовал. Однако человек совершил предательство. Он согрешил. Он преклонил колени перед низшим духом, перед сатаной. А в результате, когда человек согрешил против Бога, пришла смерть. В плане Бога не было смерти человека, Когда человек согрешил, Бог обратился к змею, одержимому сатаной. Это стало самым первым пророчеством в Библии. А вот что сказал Бог в Бытие 3.15. «И вражду положу между тобою и между женою». Обратите внимание женою, а не человеком, хотя согрешил человек, а вместе с ним и его жена. Во время сотворения Бог наделил человека правом решающего голоса. Когда пал человек, пало все творение. Теперь, чтобы человек мог вернуться туда, куда поместил его Бог, должна была пролиться кровь. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Об этом говорит Библия в книге Левит 17,11, потому что душа тела в крови. Скажите, душа тела в крови. «И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Теперь вернемся к тому, что Бог сказал дьяволу к первому пророчеству. Бог сказал, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Слово «семя ее» в единственном числе. Мы знаем, что речь идет об Иисусе. Бог говорит, «Да, ты побудил человека согрешить. Да, все творение пало. Но я пошлю семя женщины. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». На иврите вместо слова «жалить» стоит слово «сокрушать». Оно будет сокрушать твою голову, и ты будешь сокрушать его в пяту. Это свершилось на кресте. Да, на кресте Иисус был изранен, однако там же он сокрушил голову сатаны. Вы заметили, что речь шла не о семени, мужчины. Бог сказал, между семенем твоим и семенем женщины. У женщин нет семени, так что это пророчество о рождении от Девы. Аминь, Христос родился от девственницы. Много лет спустя, за 700 лет до рождения Христа пророк Исаия писал «Итак, Сам Господь даст вам знамение: все дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Дева примет и родит сына. Это знамение. Почему была необходимость в рождении от девы? Сегодня наука может многое пояснить. Мы знаем, что если девственница беременна, у нее не было половых отношений с мужчиной. Обычно нужны мать и отец, чтобы передать зародышу свои гены. Каждый из них, как правило, передает ребенку один или два своих гена. Для формирования зародыша нужны всегда мать и отец. Двое, если не девушка-девственница, значит, отца не было. Когда Иисус формировался в утробе, Его отцом был Небесный Отец. Он не создал, а Он направил Иисуса в утробу девственницы. Иисус отрешился от всей Своей славы. Какой царь сойдет с трона и станет простым человеком? Это настоящее унижение. Это шаг вниз. Стать человеком, подчиненным времени и пространству, как и все мы. Однако он остается Богом, потому что себя отречься он не может. Он всегда Бог. Аминь. И вот Иисус развивается в утробе девственницы. Благодаря науке мы знаем, что плацента не снабжает младенца кровью. Раньше считалось, что в ребенке течет кровь его матери, но не забывайте, что в крови Марии был грех. Все люди грешны. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Где находится грех? Как он передается ребенку? Через кровь. Отец и мать делают свой вклад в кровь ребенка. В прошлом считалось, что Мария, даже будучи девственницей, не опознавшей мужчиной, передала свою зараженную грехом кровь Иисусу. Но это... Абсолютно не так. Сегодня мы знаем, что плацента обеспечивает ребенка только питательными веществами и кислородом. Все, что ребенок выделяет во время своего роста, выводится через плаценту. Конечно, есть и другие аспекты, например, газообмен. Но кровь ребенка — это абсолютно другое. Благодаря плаценте ребенок защищен от крови матери и не может пострадать от какого-либо заражения. Так задумано Богом, что Бог задумал такой порядок, чтобы его сын был рожден без греха в крови. У него есть кровь, но в ней нет греха. Это королевская кровь. Это святая кровь. Это божественная кровь. О ней сказано в 20 главе Деяния, где апостол Павел призывает, «Внимайте себе и всему стаду». Amen? Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. В божественной крови нет греха. Не забывайте, что, пролившись, эта кровь очистила нас от всех наших грехов. Она отменила проклятие, постигшее эту землю из-за греха человека. Мы можем упразднить грех и наши ошибки. Аллилуйя! Спасибо, Господи Иисус! Мы знаем, что каждый, кто принял Иисуса Христа, принимает жизнь с избытком, которую обещал Иисус. Аминь. Аминь. Слава Господу. Теперь обратимся к истории, о которой мало кто знает. Даже не всем верующим знакома эта история. Она находится в 27 главе книги чисел. Это произошло во времена Моисея, когда народ совершал переход по пустыне после выхода из Египта. Библия рассказывает о женщинах, дочерях Салпаада. Их отец умер. У него не было сыновей, поэтому у этих женщин не было братьев. Обычное имущество отца переходило к сыну. Первенец получал двойную долю всего наследства, а второй сын получал все остальное. У Салпаада не было сыновей, только пять дочерей. Их имена перечислены в этом отрывке. Эти девушки пришли к Моисею. В то время был закон о том, что отец передает свое имение только лишь сыну. Когда отец умирает, наследство получает его сын. Но что, если у вас нет сына? Что произошло с этими девушками? Они пришли к Моисею. Не забывайте, что Моисей принес закон. Девушки сказали, «За что исчезать имени Отца нашего из племени его? Потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев Отца нашего». Мне нравится их позиция. «Дай нам удел среди братьев отца нашего». Иначе эти дочери, скончавшегося от Салпаада, останутся ни с чем. Все наследство перейдет к его братьям, дядям девушек. Поэтому дочери попросили «дай нам удел среди братьев отца нашего». Аминь. Девушки намеревались поменять действующие в те времена законы. Услышав эту просьбу, Майсей смутился. «Как же...» поступить, ведь он был известен как человек, который принес закон. А возможно он думал в законе о таком не сказано, как поступить? Он обратился к Господу и представил Моисею ⁇ Делай Господу ⁇ И сказал Господь Моисею ⁇ Правду говорят дочери Салпаадовы. Мне это нравится, мне нравится, что Господь сказал ⁇ Правду говорят дочери Салпаадовы. Их слова ⁇ Дай нам удел ⁇ пусть наше наследие достанется нам, дошли до престола Бога до самого сердца Бога Израилева. И Бог Израиля ответил. Когда Бог видит веру, Он радуется, потому что вера прославляет Бога. Бог всегда почтит веру. Аминь. Когда вы хорошего мнения о Боге, когда вы молитесь с верой в то, что Он вас слышит, и уже словно отвечает на вашу молитву, и у вас действительно есть уверенность в ответе, Бог радуется. Без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть ищущим Его воздает. Он не забирает, не наказывает, когда ангел явился пастухам на поле, чтобы объявить о рождении Иисуса, он сказал, «Я возвещаю вам, что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, не судья, а Спаситель, не автор закона, а Спаситель». Аллилуйя! Итак, девушки попросили дать ему дел. Богу понравилось их отношение. Он сказал Моисею, правду говоря дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи, что если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочерям. Почему это важно? Почему в Библии подробно описана эта история? Почему она имеет такое значение, потому что все связано с нашим Господом Иисусом Христом, Мессией, Царем Израиля, Искупителем, Сыном Божьим. Все связано только с Ним. Теперь перейдем к Евангелию. Я уже объяснил необходимость в рождении от Девы есть еще одна причина. Если взглянуть на родословную нашего Господа Иисуса Христа, вы увидите, что только в двух из четырех Евангелий у Матфея и Луки приведена родословная Иисуса Христа. Матфей прослеживает родословную плоть до Авраама. В первом стихе сказано родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Почему сын Давида, сына Авраама? Потому что все Евангелие от Матфея заверяет и подтверждает его статус царя и его право на трон. Давид был царем по сердцу Бога. Аминь. Итак, Иисус назван сыном Давида, сыном Авраама. Родословная, которую записал Лука, восходит к самому первому человеку Адаму. И на то есть причина. У Луки родословная связана с Марией. Родственная линия приходит к Марии, у Матфея родословная приходит к Иосифу, и оба автора Евангелии сходятся на одном царе царе, о котором мы отлично с вами знаем, это царь Давид. Сейчас я покажу вам таблицу. У царя Давида было много сыновей. Его жена Версавия родила ему сына... Соломона, а затем Нафана. Это два сына Версавии. Соломон пошел по стопам отца и также стал царем. Во время его правления в жизни еврейского народа началась золотая эра. Затем в это родословно идут одни цари, цари иудейские. Один царь за другим. Не все были хорошими и не все ходили перед Богом. К примеру, среди них был человек по имени Иехония. На иврите его имя звучит как «Его-Яхин». Но мы будем звать его по имени, записанным в Библии. И Ихония был настолько злым, что Бог проклял его потомков. А вот что сказал Бог через пророка Иеремию. Так говорит Господь, запишите человека всего лишенным детей, человеком злополучным в одни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. Давайте еще раз посмотрим на эту таблицу. Мы видим, что у царя Давида было два сына, Соломон и Нафан. От Соломона статус царя передавался потомкам вплоть до Иехонии. Затем Бог проклял Иехонию, и в его роду больше не было царей, которые могли бы править на троне в качестве царя иудейского. Линия родства идет к Иосифу. Иосиф не был богатым человеком, он был беден и жил очень скромно, хотя... У него было право стать царем, но его радословно идет к Яхонии. Удивительно, как все это соединяется в одну картину. Теперь давайте поговорим с вами о Марии. Взгляните на потомков Нафана. Родственная линия Нафана, сына царя Давида, идет к Марии. Теперь смотрите. Луки 3, 23. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосиф, Ильев. Кто был отцом Иосифа? Мы говорим об Иосифе, муже Марии. Кто был его отцом? Здесь сказано, что это был Или. Но взгляните на первую главу Матфея. Здесь сказано, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, мужа Марии, а не отца Иисуса. Посмотрите внимательно на то, как сформулировал этот Дух Святой. Он назван не отцом Иисуса, а мужа Марии. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, отцом Иосифа был Иаков. Не путайте его с патриархом Иаковом. Иосиф – это плоть и кровь своего отца Иакова. Но мы только что... Что прочли в тексте Луки, что Иисус был, как думали, Сын Иосифов Ильев. На самом деле, или это Отец Марии. Теперь внимание, или был отцом Марии. Будьте внимательны, пожалуйста. Но из-за дочерей Салпаадовых Бог изменил закон. Аминь. Они доверяли Богу и потому попросили у Моисея удел. С того времени наследие могло переходить дочерям. Аллилуйя! «У Бога всегда есть путь. Когда дьявол радовался, Бог, возможно, сказал ангелам, смотрите, как мы поступим. Слава Господу, Бог поменял закон, Иосиф был приемным сыном, или... Мария тоже могла принять наследство благодаря действиям дочерей салпаадовых. Аллилуйя! Видите, как все детали в Библии складываются воедино?» По этой причине Иосиф стал приемным сыном Или. На самом деле, Или был отцом Марии. Поэтому статус царя передавался дальше. Вы это видите? Несмотря на то, что Иосиф был под проклятием потомства царя и Ихонии, у Марии было право на трон. Поэтому у Иисуса было и царское право, и наследственное законное право на трон. Еще раз у него было и царское, и законное право стать царем. И то и другое. Аллилуйя! Слава Богу! Вот почему было так важно родиться от девы. Все для того, чтобы сохранить кровь Иисуса. Бог послал его умереть за наши грехи, друзья. Библия ясно говорит нам в пятой главе римлянам, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Посему, тем более ныне, будучи оправданным оправданы кровью его. Что значит оправданы? Это значит, что вы стали праведными в глазах Бога. Оправдан это судебный термин. Он означает, что обвинение снято. В глазах Бога это значит даже больше. Вы стали праведными в глазах Бога. Каким образом мы стали праведными? Благодаря крови Иисуса. Аллилуйя. Здесь очень ясно сказано, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это значит, что мы всегда должны жить этой истиной. Наше наследие – это осознание того, что Христос умер за нас. «Получив спасение, сохраняйте себя». То есть охраняйте себя. Это же слово произнес Иисус в своей священнической молитве в 17 главе Иоанна. «Отче святый, соблюди их во Твое имя, тех, которых Ты мне дал». Храните себя, соблюдайте себя в любви Божьей, сохраняйте себя в любви Бога. В одну из моих первых поездок в Англию там стояла очень сырая погода. Холод пронизывал до костей. Я шел вдоль здания. Светило солнце, была зима, однако светило солнце. Было очень холодно, потому что я шел с теневой стороны здания. Я шел там, где была тень. Выйдя на открытое пространство, я окунулся в лучи солнечного света, и мне стало тепло. Господь сказал мне вот, что значит сохранить себя в любви Божьей. Не оставайтесь в тени. Всегда осознавайте Божью любовь. Помните о Его любви. Аллилуйя. Живите в этой любви. Дело не в вашей любви к Богу, а в Его любви к вам. Аминь. Иоанн называл себя учеником, которого любил Иисус, а не учеником, который любит Иисуса. Пять раз в Евангелии от Иоанна он называет себя учеником, которого любит Бог Иисус. При этом вы видите, что Иоанн любит Иисуса. Аминь. Когда мы осознаем, как сильно нас любит Бог, мы будем любить и Его, и друг друга, тем самым исполняя закон. пребывая в любви Бога, когда приходит страх, храните себя в Божьей любви. Знаете, что Бог вас любит? Вспомните о кресте, доказательстве Божьей любви к вам. Бог детально все продумал в истории Рождества, чтобы вы знали, что дьявол никогда не одержит верх. Бог всегда побеждает. Эта пандемия не не одержит верх. Бог знал о ней заранее и подготовил нас, чтобы мы смогли ее пережить. Детям Божьим все содействует ко благу. Об этом пророчествовал Иисус. Моры во многих местах это знамение возвращения Иисуса. Эти вещи не от Бога. Они – последствия грехопадения человека. Теперь, когда вы искуплены, вы можете смело просить Бога, дай мне мой удел. Думаю, дочери Салпадовы не догадывались, что их слава Слова будут иметь последствия в коридорах вечности. Их слова будут приятны Богу, родиться Мессия. Благодаря изменениям в законе, Бог позволит наследию переходить к дочерям. И именно поэтому Мария смогла передать Иисусу законное право на царский трон. Аллилуйя! Слава Иисусу! Если вы никогда не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, Рождество – самое лучшее время довериться Господу Иисусу. Друзья, в своей жизни вы принимаете решения о карьере и спутнике жизни, но самое важное решение – то, что имеет значение вечности, это уверенность, что вы спасены. Если вы не спасены, помолитесь сейчас вместе со мной. Доверьтесь Иисусу Христу, поверьте в Него, и спасетесь вы и весь ваш дом. Слава Господу! Помолитесь вместе со мной и скажите, Отец Небесный, благодарю Тебя за дар Твоего Сына Иисуса Христа. Благодарю Тебя, что Ты воскресил Его из мертвых ради моего оправдания. Я оправдан Его кровью. Спасибо, что я уже никогда не подвергнусь Твоему наказанию. Наказание, смерть и проклятие уже позади. Я вступаю в будущее, навеки полное Твоей благости, благодати, изобилия, радости и Твоих удовольствий, Твоих благословений во имя Иисуса. Иисус Христос, мой Господь. Скажите, Иисус, мой Господь, я верю, что Ты воскресил Его из мертвых в знак того, что мои грехи удалены от меня. Смерть побеждена во имя Иисуса. Аллилуйя! Друзья, добро пожаловать в Божью семью с Рождеством. Это Рождество вы никогда не забудете. Встаньте, пожалуйста, от церковь, если можете. Слава Богу, проводите время со своей семьей. Этот год не был нормальным, мы все это знаем. Но будем верить Богу, что в наступающем году нас ждет восстановление. Я верю, что Бог все восстановит. А вы верите в это? Бог восстанавливает все в больших количествах и лучшем качестве. Аминь. Поднимите свои руки, все, кто меня слышит. Пусть на будущей неделе Бог благословит и сохранит вас. Пусть Он благословит вас благословениями Авраама. Пусть сохранит вас и вашу семью от вируса COVID-19, от всякой немощи и болезни и от всех сил зла. Пусть Господь осветит вас светом Своего лица и благоволит к вам. Испытайте Его благоволение, подобно Марии, когда ангел пришел к ней и сказал, «Радуйся, благодатная». Бог благоволит к вам, друзья, наслаждайтесь Его благоволением. Пусть Господь хранит вас и вашу семью и дарует вам свой мир. Шалом во имя Господа Иисуса Христа. И весь народ сказал «Аминь». Я люблю вас и жду новой встречи. С Рождеством! Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Приветствую вас, церковь. Молюсь, чтобы вы и ваша семья были в порядке, и вы возрастали в благодати и познании нашего Господа Иисуса Христа. Мы продолжим с того момента, на котором остановились в прошлый раз. Если вы не смотрели предыдущие послания, то его можно посмотреть онлайн. Но даже если вы этого не сделаете, сегодняшнее послание полноценно само по себе. Вы сможете принять то, что приготовит для вас Бог в этом слове. Если вы послушаете предыдущее послание, вы будете лучше понимать то, о чем мы будем говорить. Тем не менее, это послание полноценно само по себе. Слава Господу. Бог все больше открывает сокровища и богатства, которыми Он наделил Свою Церковь. Церковь – это замысел Бога, а нет человека. Однако под словом «церковь» я имею в виду не физическое здание. Я имею в виду многоразличное тело Христова, одного нового человека. Когда мы собираемся вместе, вся динамика, все функции и действия Святого Духа и Его многогранной благодати во всем Его разнообразии будут проявляться именно в этой поместной церкви. На прошлой неделе мы увидели, что все поместные церкви – это слава Христа. Как драгоценно видеть в церкви славу Божью. Когда вы смотрите на церковь и все ее недостатки, Бог все равно называет ее церковью и ценит как славу Христа. Разве это не прекрасно? Слава Богу! Если вы хотите иметь прочное служение или сильную церковь, полную благодати и истины, тогда важно помнить, что это можно сравнивать с табуретом на трех ножках. Одна из этих ножек – это личность нашего Господа Иисуса Христа. Вы должны делать акцент на Иисусе. Ваша жизнь должна вращаться вокруг Него. Ваше учение должно вращаться вокруг Него. Все, что вы говорите и делаете для Его славы. Он – центр вашей жизни. Это важно. Вторая ножка табурета – это церковь. Господь делает акцент на церкви. Второй акцент после личности Господа Иисуса – это церковь. Церковь Иисуса Христа. Она дорога его сердцу. В Ветхом Завете это было тайно, и евреи не видели церковь Иисуса Христа, поэтому не понимали ее сути. Апостол Петр тоже не понимал. Бог поднял Павла, чтобы дать ему откровение, так называемую тайну. Эта тайна превыше всех других тайн, и это тайна церкви. Аминь. Павел открыл эту тайну. Аллилуйя. Мы должны быть заняты тем, на чем сфокусировано сердце Бога. Третья ножка табурета — это Израиль. Сегодня многие люди говорят так. Бог пришел в Израиль, но евреи отвергли Иисуса. Это богословие замены. В последние времена Израилю тоже не отводят никакой роли. Но если изучать Библию, многое из того, что предназначено Израилю, к примеру, восстановление Израиля, относится и к церкви. Люди не понимают важности Израиля, и это ложная доктрина. У табурета должны быть все три ножки, чтобы служение было стабильным и цельным. Аминь. Это личность Господа Иисуса. Церковь и Израиль. Аминь. Okay, Что ж, продолжим on. с того места, где остановились прошлый раз. Книга Деяний 2:47, самый последний стих 2 главы. Но сначала прочтем 41 стих. Итак, охотно принявшие слово Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. Я уже говорил вам, что на горе Синай Бог дал закон «10 заповедей и 3000 человек спаслись». «Буква убивает, а Дух животворит». Аллилуйя! Я повторю еще раз. «Буква убивает, а Дух животворит». Аллилуйя! Присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Вы заметили, в чем пребывали люди? Во-первых, они пребывали в учении апостолов. Во-вторых, в общении. В-третьих, в преломлении хлеба. И в-четвертых, в молитвах. Друзья, я называю это «четырьмя опорами церкви». Заметьте, они не просто пребывали, а постоянно пребывали. Им было открыто, что они не должны забывать об этих четырех опорах. Именно это делает церковь великой. Это делает церковь сильной. Это помогает церкви двигаться в воле и целях Бога. Аллилуйя! Если вы внимательно посмотрите на церковь сегодня, вы увидите, что акцент делается на одной или двух опорах. Остальных опор не хватает. Снова и снова мы должны вспоминать о четырех опорах церкви. Это важно и для нашей собственной жизни. В этом отрывке речь идет о поместной церкви, поэтому мы применяем это к поместной церкви. К примеру, можете ли вы преломлять хлеб у себя дома? Да, можете, слава Богу. Библия говорит, что в нашей ранней церкви преломляли хлеб по домам. Этот отрывок говорит о том же, и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца, так что они преломляли хлеб в каждом доме. В книге Деяний сказано, что апостолы и ученики собирались вместе в первый день недели и преломляли хлеб. Обратите внимание, что цель, с которой они собирались по воскресеньям в первый день недели, это преломить хлеб. Не для того, чтобы послушать величайшего учителя и проповедника того времени, апостола Павла. Они собирались не с целью услышать. Его проповедь, они преломляли хлеб. Я верю, что преломление хлеба, вечеря, это высочайший уровень поклонения. Это драгоценно для сердца Бога. Иисус говорил, делайте так в мое воспоминание. Церковь страдает от нехватки этой опоры. Бог хочет, чтобы мы принимали его обеспечение посредством вечери, но ею пренебрегают. Мы пытаемся получить ответы у мира, но их можно найти только в церкви Иисуса Христа. Аминь. Еще раз напомню о четырех опорах. Это учение апостолов. Общение, преломление хлеба и молитв. Обратите внимание на результат. Наличие этих опор в ранней церкви был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов. Аллилуйя. Я верю, если мы сохраним эти четыре опоры, чудеса и знамения будут продолжаться во имя Иисуса. Прочтем чуть ниже, и каждый день единая. Надушно пребывали в храме они собирались в храме а затем преломляли хлеб по домам я знаю что такое время как сейчас сложно или невозможно собраться вместе но помните что онлайн-встречи тоже имеют значение слава богу вы можете собраться с божьим народом и все вместе преломлять хлеб трудности временные. бог ждет когда вы физически сможете преломить хлеб вместе слава богу здесь сказано что примкнувшие к крайне церкви принимали пищу веселье, и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у своего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Люди просто пребывали в учении апостолов, общении, преломлении, хлеба и молитвах, а Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Посмотрите внимательно на эти четыре опоры и поразмышляйте над тем, что я говорил о четырех образах Иисуса, четырех всадниках и направлениях, в которых они собирались атаковать. Помните, что Бог позаботился об обеспечении со всех сторон. Если поразмышлять над этим, вы непременно придете вот к чему. Посмотрите на четыре опоры в Деяниях 2.42, а затем взгляните на Скинию. Если помните, на прошлой неделе мы увидели, что атаки надвигаются с четырех сторон. Это Скиния. Как видите, она имела форму прямоугольника. Все это сооружение вместе со всем, что находилось внутри, называлось скиней. Если убрать завесы со скиней и посмотреть вниз, вы увидите, что с южной стороны находится минора. Напротив стол хлебов, предложение, сбоку алтарь с курениями, а за завесой ковчег завета. Давайте посмотрим на все сверху вниз. Север, юг, восток и запад. Вы видите, что я расположил учение апостолов на востоке. Если следовать порядку, описанному в Деяниях 2.42, общение я расположил на юге, преломление хлеба на севере там, где находится стол хлебов предложений, а молитвы там, где находится алтарь с курениями. Почему я расположился именно так? Учение апостолов это именно учение. Здесь стоят бронзовые алтари, чаша. Входя в Скинии вы сразу же видите бронзовый алтарь, который говорит о жертве нашего Господа Иисуса Христа. На этом алтаре совершали все сожжения. Четыре угла, говорят о четырех углах креста. Это символ труда Иисуса, весь о котором идет во все стороны света. Итак алтарь это место для всесожений своего рода Голгофа символ смерти Иисуса Христа. Чаша это место где священник омывал руки помните об омовении бани слова. Аминь. Чаша — символ Слова Божьего, которое учит об Иисусе и его законченном труде. Это и есть учение апостолов. Речь не о доктрине Моисея из книг «Исход» и «Левит» и не об учениях патриархов. Мы можем узнать, каким было Слово Божье в то время для тех людей, однако только учение апостолов основано на кресте, законченном труде Иисуса Христа и его личности. Это и есть доктрина апостолов. Общение находится на южной стороне, потому что здесь стоит минора, символ церкви Иисуса Христа и Духа Святого, который всецело проявляет себя в церкви. Давайте скажем «Аминь». Так что здесь место общения. Затем, преломление хлеба. Почему на севере? Потому что Библия говорит, что с севера придет зло, которое атакует еврейский народ. Библия говорит, что зло приходит с севера. Все враги Израиля обычно приходили с севера. В северной части стоит стол хлебов «Предложение». Сегодня это символ преломления хлеба. С западной стороны стоит алтарь с курениями, символ ходатайства молитв, а также хвалы и поклонения. Аллилуйя! Эти молитвы подобны приятному благоуханию Бога. Молитву я расположил на Западе. Помните, на прошлой неделе мы увидели, в каких направлениях будет атаковать враг? Бог расположил все в разных направлениях, чтобы мы знали, как противодействовать врагу. На Востоке я расположил учение апостолов. С этой стороны церковь атакует лжеучения. Вот почему Бог расположил доктору, Доктрину апостолов сразу у входа. Очень важно, чтобы мы слушали проповеди и учения об Иисусе и его законченном труде. Все остальное от Антихриста, любое учение, которое обесценивает Иисуса и его положение или отрицает законченный труды Иисуса, утверждая, что получить все благословение можно и без креста, это учение Антихриста. Это ложная доктрина. Ее символ — всадник на белом коне. Как вы помните, на вороном коне скачет всадник с мерой или весами в руке. Это символ голода и нужды. Все эти всадники — начальство сил тьмы. Если вы хотите узнать о них больше, найдите мое предыдущее послание и послушайте его. Из-за нехватки времени сегодня я покажу вам лишь то, как четыре опоры помогут Церкви Иисуса Христа противостать атакам и минора. Аминь. Взгляните на подсвечник Минору. В книге Откровения Иисус обращался к семи церквям, семи собраниям. Очевидно, что он говорил о семи конкретных поместных церквях. Они существовали в то время, когда к ним обращался Иисус. Но также книга Откровений — это книга пророчеств. Первая церковь, в которой обращался Иисус, находилась в Эфесе. Последней же церковью была церковь в Лаакидии. Аминь. Теперь перед вами выстраивается панорама из семи церквей, которая растягивается на две тысячи лет. Я верю, что сейчас мы проходим этап церкви Филадельфии, а также в Лакидии. Ла Возможно, вы являетесь частью Филадельфийской церкви, которую, кстати, Господь ни в чем не упрекнул, а лишь дал рекомендации. Возможно, вы часть Лаодикийской церкви. Иногда я с одарганьем слышу, как люди с гордостью говорят, что у них много денег. Именно об этом говорил Иисус в церкви в Лаодикии. Люди говорят: «Я богатый, ни в чем не имея нужды». Их сила и радость словно основаны на хрупкой крепости богатства. Они говорят, «Я богат и ни в чем не нуждаюсь». С таким исповеданием веры что-то не так. Эти люди не упоминают об Иисусе. «Я богат и ни в чем не нуждаюсь». Смотрите, как много я могу зарабатывать денег. В их мыслях нет Господа. Они не покладаются на Него. Лакидия ⁇ это церковь последнего времени. Давайте не будем такими, как Лакидия. Аминь. Лучше будем такими, как Филадельфия. А вы заметили, что нужде и голоду противодействует общение в теле Христовом? Я уже говорил о Божьем замысле того, как все ваши нужды могут быть покрыты в церкви Иисуса Христа. Чти Господа от имени твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином. Я упоминал о том, что писал Аггей, зарабатывающий плату, зарабатывая для дырявого кошелька, а дом мой в запустении. Если вы сделаете приоритетом мой дом, я познакомился. Забочусь о ваших зарплатах, о вашем достатке и ваших нуждах. Аминь». Библия говорит, «Чтите Господа от начатка всех прибытков, тогда ваши точила будут переливаться новым вином». Слово «переливаться» говорит об изобилии. Аллилуйя. Затем Бог говорит, «Принесите все десятины в дом хранилища моего». «Принесите десятины в дом хранилища моего». Именно так вы противостанете голоду и нужде в церкви Иисуса Христа. Общение — это помощь и даже восполнение нужд друг друга. Поймите это. Аминь. Давайте вернемся к Скини. На северной стороне, противоположной общению, находится преломление хлеба. Об этом можно говорить, но сейчас мне не хватит времени. Скажу главное, преломление хлеба противодействует смерти и болезням. Мы слышим много свидетельств от людей, которые получили исцеление, преломляя хлеб. По этой причине Библия говорит, когда вы берете чашу и хлеб, распознавайте, что они символизируют чаша и кровь для омовения наших грехов. Кровь очищает нас от грехов. Что символизирует хлеб? Ломимое тело. Что произошло с Иисусом до того, как Его пригвоздили к Христу? Его бичевали. Библия говорит, что Его ранами мы исцелены. Если мы различаем эти два символа, Библия говорит, что мы принимаем вечерю достойно. Вы воздаете славу Иисусу и провозглашаете Его смерть, пока Он не вернется. Хлеб противодействует смерти и болезням. Теперь молитвы. Именно с их стороны идут войны и борьба, которые не несет на себе всадник на рыжем коне. Этот всадник, точнее, этот дух тьмы сейчас порождает проблемы в мире. Библия говорит, что в более мелких масштабах этот всадник проявляет себя в виде вражды. Вражды в семье или отношениях. Как противостоять этой вражде? Молитесь. Молитесь. Не используйте слова, чтобы настоять на своем или кого-то обвинить а просто молитесь. Вы не сможете продолжать кого-то критиковать или злиться на кого-то, если вы молитесь. Как нам нужно молиться? Интересно, что по-гречески в «деяниях» сказано пребывали в определенных молитвах». Люди пребывали в учениях апостолов, общении и преломлении хлеба. Все это очень конкретные действия. Кто-то скажет, что преломление хлеба – это обычный обед. Но что особенного в том, что ранняя церковь каждый день обедала? Конечно же, речь не об обеде, а о вечере. «Преломление хлеба и молитвы». Библия подразумевает, что это определенный вид молитвы. Что сошло в день Пятидесятницы, когда ученики исполнились Духом? Они начали молиться на языках. Слава Богу! На протяжении всей книги Деяний вы видите, что ученики молились на языках. Апостолы всегда молились за верующих, чтобы те приняли крещение Святым Духом. Затем те начинали говорить на языках и пророчествовать. Здесь молитва большей частью подразумевает именно молитву на языках. Я уверен в этом, потому что текст на греческом языке несет в себе именно такой смысл. Аминь. Конечно, молитва со столкованием тоже очень важна. Ваши молитвы остановят борьбу во имя Иисуса. Молите за своих врагов. Молите за тех, кто гонит вас и плохо к вам относится. Благословляйте их. Я всегда молюсь, когда узнаю, что какие-то люди говорят обо мне плохо. Первым делом я молюсь за них. Если они правы, пусть процветают. Если они ошибаются, им нужны мои молитвы. Поэтому молитесь. Слава Богу! Аллилуйя! Спасибо, Иисус! Итак, Библия говорит, что ранняя церковь не просто покоилась на этих четырех опорах, но делала это постоянно. Аллилуйя! Слово Божье росло, росло и умножалось. В Деяниях 6-7 сказано, и Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились в вере. В 12 главе Деяний сказано, что Слово Божье росло и распространялось. В 19 главе сказано, с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. В переводе Дарби сказано, что Слово мощно возрастало и побеждало. Друзья, где возрастала и побеждала Слово? В церкви и из церкви. Аминь. Нам нужно вернуться к Слову Божьему и увидеть, какой силой Бог наделил Свое Слово. Если учение апостолов упомянуто первым, значит приоритет всегда у Слова Божьего. Продолжайте слушать Слово. Уведите, что эта доктрина апостолов основана на учении Нового Завета. «Я много учу». Это и предыдущая проповедь во многом основаны на Ветхом Завете, но вы смотрите на тени и видите Слово Христа, которое стало учением апостолов. Продолжайте все чаще слушать учения апостолов. Вы увидите, как Божьи благословения все больше и больше растут в вашей жизни, потому что Слово Божье растет и умножается в вашей жизни. Аминь. Слава Богу. Спасибо, Иисус. Если вы никогда не принимали Иисуса как своего личного Господа и Спасителя, я приглашаю вас сделать это прямо сейчас. Ваши решения на земле имеют значение только в этой жизни. Это решение повлияет на всю вечность. Иисус Христос будет вашим Искупителем и Спасителем навечно. Помолитесь сейчас вместе со мной и скажите, «Отец Небесный, спасибо за твою любовь ко мне». Спасибо за дар Твоего Сына Иисуса Христа, который Ты даешь мне прямо сейчас. Я исповедую Иисуса Христа Своим Спасителем и Господом. Я верю, что Христос понес на кресте все мои грехи и болезни. Я верю, что Ты воскресил Его из мертвых, когда я был принят и оправдан в Нем. Иисус Христос – мой Господь и Спаситель отныне и навсегда». Во имя Иисуса Христа. Спасибо, Отец. Я спасен. Я Твое дитя, и во Христе я благословлен всеми благословениями в небесах. Во имя Иисуса. Аминь. Если это о вас, напишите нам, что вы приняли спасение. Величайший дар, какой только можно принять через Иисуса Христа. Церковь, поднимитесь, пожалуйста. Непременно примкните к поместной церкви. Если у вас трудности, эти четыре опоры вам помогут. Примите участие в молитвах, в хлебопреломлении. Позвоните кому-нибудь и поделитесь своей проблемой. Не проходите это в одиночку. Найдите кого-то из тела Христова, а не из мира. Примите совет или просто говорите. Вы замечали, что просто поговорив онлайн с братом или сестрой, вы получаете одобрение. Вы можете... Жаловаться на неудобства зума, но непременно ищите общение, особенно в трудностях. Общение с народом Божьим всегда ободрит вас. Вы станете другим, не таким, как были прежде. Когда Божий народ собирается вместе, то всегда и обязательно что-то меняется. Дух Святой двигается. Господь лоза, а мы ветви. Его жизнь, Его энергия. Его мощная добродетель наполняет нас изнутри. Слава Господу! Поднимите руки. Пусть на будущей неделе благоволение и благодать нашего Господа Иисуса Христа будет с вами и вашей семьей. «Пусть любовь Божья, в которой вы всегда так нуждаетесь, всегда прибудет с вами». Иисус описал эту любовь, как Он возлюбил вас до конца. «Пусть любовь Божья и приятное общение Духа Святого будут с вами и вашими родными отныне и навсегда. Во имя Господа Иисуса Христа молюсь, чтобы в вашей жизни вы нашли свой правильный путь к Иисусу. Во имя Христа». Аминь. Аминь.